Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для весов на вторую половину сентября 2021 года. Давайте посмотрим, что принесут, что расскажут карты Таро, знаку Зодиака Весы. Под колодой, под колодой у нас карта повешенного. Ну что, что-то, э, какая-то пауза может возникнуть в делах ли, в отношениях ли. Может быть, вы ждете что-то, причем ждете, знаете, и нету никакой информации, как будто вас подвесили. Иногда такая ситуация случается в отношениях, когда человек горит, вроде бы много встречаетесь, переписываетесь, а потом происходит какая-то пауза, человек как бы исчезает из вашей жизни, вы тоже в недоумении, вы не понимаете, что происходит. А еще эта карта, карта, когда надо чем-то пожертвовать для того, чтобы продвигались дела, чтобы начала продвигаться ваша какая-то ситуация. Либо еще эта карта такая философская, которая говорит, что надо посмотреть на себя со стороны, то есть вот с этой точки зрения, снизу вверх, посмотреть на вашу ситуацию, на вашу жизнь. С другой точки зрения, и увидеть, и вы увидите, увидите совсем другие черты, либо в себе, либо в вашей жизни, либо в вашей ситуации в какой-то. Поможет вам разобраться в ситуации вот такая, такая, вот такая позиция сверху, снизу вверх. Тема тема двух последних недель сентября для весов. Карта пятерка кубков. Предпоследняя неделя карта императрицы. Семерка посохов. Восьмерка посохов. И двойка пентаклей. Последняя неделя сентября и карта силы тройка пентаклей, карта тройка посохов и карта колесо фортуны замечательно. Ну давайте начнем с карты пятерки кубков. Пятерка кубков это когда мы сожалеем о чем-то, сожалеем о потерянном. Посмотрите на карту, видите, что три чаши перевернуты и пролито вино в данном случае. И человек как бы оплакивает вот это вот пролитое вино, его уже не вернешь но он все равно сожалеет, хотя в руках у него в каждой руке по полной чаше. То есть какая мораль этой карты о том, что не стоит тратить время над оплакиванием пролитого вина, молока или чего бы не было, а стоит сосредоточиться на том, что у вас осталось, что у вас есть». Но неправильно было бы не вынести урок, жизненный урок какой-то из ситуации. То есть если вот эти три чаши символизируют, например, разбитое сердце, разбитые отношения, то вынести урок обязательно надо, но сосредоточиться надо на настоящем и будущем. Потому что вот эти две чаши, они символизируют полные чаши. То есть а что такое вот эта вот жидкость какая-то, это эмоции. То есть будет у вас еще, еще будет любовь, если это были отношения разбитые. Если это были какие-то потери финансовые, заработаете деньги. Позитив, позитив вот в этих чашах. Так что не тратьте попусту времени. Я часто рассказываю о том, что я изучала эволюционную психологию, и, говорят, и в психологии говорится о том, что все эмоции, они даны нам для человечества, для каких-то средств, для чего-то. То есть, например, ревность – это для производства человечества, чтобы мы воспроизводились, любовь. То же самое, а, например, страх для того, чтобы мы защищали себя, чтобы были осторожны. А вот сожалеть о чем-то – это попусту тратить времени. В этой, в этой эмоции нет никакой эволюционной силы, то есть никаких эволюционных качеств. Так и вам главное ваше послание, вот эта карта пятерка кубков, сосредотачивайтесь на сегодняшнем дне и на будущем. А то, что было, из этого стоит только вынести урок и закрыть эту дверь в прошлое. Две первые карты на предпоследнюю неделю сентября у вас. Карта императрицы и карта... Семерка посохов. Семерка посохов ⁇ это карта воина, карта человека, который твердо стоит на своем мнении, на своем решении, на принятии чего-то и будет его отстаивать. Ни в коем случае не поддастся на критику, может быть, на нападки кого-то. Например, приняли вы решение уйти с работы вот с этой вот, и заняться, например, своим бизнесом. Это может не очень понравиться вашей семье, людям, может, или какие Каким-то вашим друзьям, знакомым они будут критиковать вас или будут вам говорить, что, может быть, ты не заработаешь деньги, ты, твой бизнес провалится, и все, так, все такое, знаете, негатив. Но вы будете твердо стоять на своем мнении, на своем решении, как говорится, хлопнуть ножкой. И как бы отстаивать, отстаивать то, что вы приняли. Причем, знаете, не только себя вы можете вот так защищать и отставить, но и каких-то людей, которые от вас зависят. Свою семью, свое имущество, свое, то, что принадлежит вам вот, вот по этой карте. Тут же, кстати, кар кар карта императрицы. Во-первых, это карта беременности. Кто-то из вас, может быть, решил оставить ребенка, может быть, это не всем нравится, но вы твердо стоите на своем, либо, если вы мужчина, может быть, это ваша женщина в положении, и вы тоже знаете, может быть, это неожиданная беременность, и то, но вы тоже будете стоять на своем. Или если женщина не очень хочет оставить ребенка, вы будете настаивать на том, чтобы она сохранила, сохранила ребенка, чтобы она оставила эту беременность. Но в любом случае это не обязательно только про беременность. Почему я упомянула? Потому что карта императрицы – это символизирует фертильность, беременность. И она сама императрица, она постоянно беременна. Но не всегда беременность – это физиологический такой процесс, это еще и, может быть, быть продуктивным, быть плодотворным в какой-то области – Особенно хороша эта карта, знаете, для всех тех, так как императрица, карта императрицы управляется планетой Венера, Венера планета красоты то тут может быть что-то вот вы решили либо в себе измените твердо стоите на своем уверены в том что вы решили приняли решение правильное может быть сменили им имидж кто-то может быть займется бизнесом связанным с красотой косметология может быть бутик какой-то все что связано с творчеством с креативностью с какими-то вот может быть салон может быть какой-то красоты или что и вот это вот уверенность в себе я решил я открыл я буду я буду этим заниматься кто-то выбрал вот такую женщину, кто-то из мужчин, может быть, выбрал такую вот императрицу. Может быть, она не всем нравится, может быть, ваши друзья вас либо критикуют, либо э, как бы предупреждают о чем-то, но вы вот как бы, это женщина моей мечты. Вот так вот. Следующие две карты – восьмерка посохов и карта двойка пентаклей. Э, такие противоположные карты. Эта карта такая очень активная, это период активности, занятости. Много, большое количество информации будет поступать к вам, или вы будете куда-то ее отправлять, эту информацию. Может быть, вы будете летать или ездить куда-то часто особенно если у вас, например, отношения на расстоянии, вы будете постоянно перезваниваться, какие-то звонки могут быть по видео, видеозвонки постоянные, поездки друг к другу, перелеты, может быть, какие-то, или командировки могут быть для кого-то. Хороша эта карта вообще для всех тех, кто работает, это работа на удаленке, кстати, вот по этой карте с помощью интернета. Или вы вот, может быть, в какой-то области, в интернете вы работаете, вы работаете, может быть, в медиа, телевидении, ради передачи вот такого большого количества информации. Вот замечательная карта. Двойка Пентакли, в первую очередь, это финансовая карта, которая может говорить о том, что к концу месяца придется, знаете, вот так, жонглировать своими средствами. То есть мало будет денег, короче, прямо так вот и говорить. И будете, знаете, вот стараться не наделать долгов, стараться не как бы еще больше не взвалить на себя какие-то финансовые ответственности, не накупить чего-то, что не нужно к концу месяца, вот это вот все время постоянно жонглировать деньгами. А еще по этой карте мы не всегда деньгами только жонглируем, мы взвешиваем, взвешиваем все «за» и «против» чего-то, что, что будет происходить в этот период у вас, вы постоянно будете, как бы, вот это хорошая в этом плане карта, когда мы все за, на одну чашу весов все против, и мы вот это вот взвешиваем постоянно, это хорошее состояние. Ну и последняя неделя карта силы и тройка пентаклей. Ну давайте начнем с карты тройка пентаклей, это карта подмастерия, карта человека, который вот начал что-то новое, может быть, кто-то из вас, из весов решит может быть, пойти учиться чему-то новому, подмастерия, может быть, даже какой-то новой профессии, либо вы пойдете на повышение каких-то курсов повышение, курсы повышения квалификации какие-то, может быть, либо вы начнете новую работу. И вот эти три пентакля, это карта испытательного срока, период, когда вы еще не очень уверенно себя а чувствуете на этом новом месте, вы что-то чему-то учитесь, вы присматриваетесь, к вам присматривается. Начальство присматривается, правильно ли они сделали выбор, взяв вас на работу. Вы еще перенимаете какой-то опыт более таких опытных сотрудников. Вот это вот тройка пентаклей. Ну, а еще, может быть, вообще по этой карте проходят какие-то экзамены, проверки, комиссии. Хороша карта для студентов, то есть сдадите, сдадите зачеты, экзамены. Что там еще может быть, какие-то э, тесты какие-то, вот это вот по этой карте. А для тех, кто работает, у вас могут быть какие-то проверки, комиссии какие-то. Это тоже у вас хорошо, налоговая какая-то может быть у кого-то. Все пройдет э, у вас э, довольно благополучно по этой карте. Ну и тут же рядышком у нас карта силы, которая говорит, что сил справишься со всем в первую очередь. Ну это старший аркан, представляет знак зодиака Львов. Ну и для, очень хороша карта для здоровья, для тех, кто у кого-то были проблемы, может быть, какие-то со здоровьем. Это карта выздоровления, силы, то есть справлюсь с болезнью, совсем справлюсь, то есть очень такая позитивная в этом плане. Карта силы – это еще и справлюсь с любой ситуацией. Но в то же время карта такая философская, она и говорит о том, что… Справишься ты, справишься, но как? То есть э, вот для, как укротить вот этого дикого зверя? Надо применить какую-то тактику, надо применить какую-то стратегию, дипломатию, найти подход к зверю, правильно? Так и вы, то есть не лезьте на рожон, не нужно ситуацию решать силой, то есть криком, я не знаю, топать ногами, там, кричать, выбивать что-то. Надо найти подход. Надо применить стратегию, тактику, надо применить дипломатию, и тогда вы всего вот этой вот силы, вот в этом, в этом сила, вот так можно добиться всего. Ну и последние две карты замечательные: тройка посохов и карта колесо фортуны. Что тут еще можно добавить? Тройка посохов, карта расширения. Для кого-то все в тему ребенка и беременности. Может быть, если у вас было двое, у вас станет трое расширение вашей пары, семьи, может быть, для кого-то. Для кого-то это расширение ваших полномочий по работе, может быть, может быть, повысит вас. Естественно, тогда и увеличится зарплата для кого-то время какая-то, кто-то расширит свой бизнес или начнет как бы продавать куда-то, или услуги какие-то э, оказывать где-то, куда-то, кто-то за границу даже, потому что тут море, за моря куда-то, или в другой город, или в другой регион, может быть, вы начнете, и вот-вот должна прийти вам к вам вот эта вот прибыль, то есть вы вкладывали много усилий вот в эту работу или в свой бизнес, и вот вы, вы получаете, ждете, вот-вот-вот должны получить назначение, премию, повышение к зарплате те, кто вот в отношениях, может быть, вы вкладывались в эти отношения, ждете предложения руки и сердца, вот-вот вам должны сделать, вот так вот. Очень позитивная карта, ну и, естественно, тут же рядышком колесо фортуны. Все случится так, как вы хотите. Колесо фортуны вас поддерживает. Это удача, это карма, это э, вселенная посылает какие-то вот такие позитивные вайбы нам, понимаете. Э, пользуйтесь этим периодом, раз вам выпала эта карта, планируйте что-то, особенно если что-то важное, вы хотите чего-то добиться в этот период, то э, пользуйтесь этим периодом, э, вам повезет. Повести может даже, можно даже просто купить лотерейный билет, кому-то может повезти. То есть период удачи, кармы, вот это вот, вот по этой карте, ну замечательно. Давайте посмотрим, что добавят карты Ленорман к этому раскладу. Письмо, карта сада и звезда. Как замечательно. Ну, в первую очередь, письмо, новость, информация какая-то, уведомление, извещения, имейл какой-то. Сад – это социальные сети в современном мире, потому что во времена Ленормана сад символизировал место. Это было место, где все знакомились, обменивались информацией, как бы обсуждали все-все, сплетни даже какие-то. В современном мире мы это все получаем, черпаем все и в интернете. И вот это вот какая-то информация. Или через интернет вы можете получить имейл, документ какой-то через email. Что-то, что принесет вам очень много радости. Карта звезды — это карта исполнения желаний, исполнения ваших мечтаний каких-то. Может быть, вы ждали эту должность, мечтали этой должности, вы получите назначение, может быть, или прибавку к зарплате вам вас уведомят имейлом или письмом каким-то на работе, новость какая-то, может быть, просто замечательная, вы узнаете что-то, любая новость, которая может вас обрадовать, которая будет вот исполнением ваших мечтаний, исполнением ваших желаний. Оракул мудрости для весов. это карта когда мы э, ремонтируем ремонтируем что-то заштопываем что-то о чем эта карта говорит что надо если были какие-то проблемы в отношениях то надо наладить отношения что-то налаживаем. На работе, если что-то не ладится, надо наладить или отношения, или поговорить с начальством, или разобраться со своей работой, чтобы наладить, исправить, как бы заштопать что-то, исправить вот это вот, вот это, этим стоит заняться в этот период для вас, это будет важным наладить отношения с родителями, если они не ладятся, наладить отношения с любимым или любимой, с подругой или другом, может быть, что-то, вот как я сказала, по работе, может быть, с коллегами разобраться, поговорить. Вот, это, вот этим надо. Какая-то ситуация исправить, постараться исправить ее или хотя бы э, наладить что-то. И последняя карта – оракул эзотерический для весов. Эта карта, э, идентична карте двойки чаш, двойки чаш в колоде Таро, которая говорит о э, таком духовном союзе. Это когда два человека встречаются, и тут не сколько такое сексуальное притяжение, знаете, такое физическое притяжение, а больше такой душевный союз, когда понимаешь друг друга с полуслова, взаимопонимание, э, поддержка, э, мудрый совет. Это может быть не обязательно только любовные отношения по Двойке чашу вас может появиться на самом деле новый друг или подруга, которые будут с вами многие годы, будут вас вот так вот поддерживать и понимать. И вы будете, соответственно, точно так же вот поддерживать и понимать вот этого человека. Но ну, замечательный расклад у вас получился, мои дорогие. И это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, то, пожалуйста, подписывайтесь и до новых встреч. До свидания.